мясо истежки справа справа по центру давайте все справа вкатим блядь. все справа да на базе никого не оставишь да вернемся с этишками ну серега она под по да. неподалеку я просто в нычке здесь останусь в нычке, mm -hmm. тогда тебе ЛТ надо в помощь оставлять нет, то если на базу зайдем, то я работаю хорошо я бы тоже ебнул, но на работу завтра ты ему доверяешь? Ну смотри, Серег, это арту берегу только на тебе Да не, по мне не надо, не закидывай Да я другого Серегу. А? Я, Закидываю. я елку наебал Я их елку наебал не за что? Забирайте ёлочку надо быстрее пока, чтобы она всех не засветила Отлично, едем дальше я ее красиво правее беря оттяжки правее берите чтобы с горы не светите понятно может елка вернется я вернусь сейчас а кто не елку ну ну извини я еду еду еду они по центру поехали ездишь ездишь ездишь сейчас приеду еще два раза перенес пока доедет Серега, дайся, ближе к центру подъеду Я его переделал немного Короче, он был вкачан на обзор, тут теперь он стал на скорость тоже только... ну город пермский, да, Серег? 44-ка ну, назад пошел Пермский, пермский, пермский Но пешка одна не справится Давай, Ром, ты спраешьку. А ч на Кончился. Ну. я уже не отправил. Не возвращаюсь к базе. А той дорогой тебе сверху там сейчас там растру... Да, там уже три... Раструящат. Да никто меня не раструящит. Сейчас, я на захват встану тоже. Удачи, нахуй. Да. Понял, ну, сейчас, что там надо. Ну, то что, аккуратненько свети. Я... Алты, аккуратненько подсвете. Я свечусь. И меня хотят убить. И вот они сволочи. Еду на Еду, еду, еду. Ч сбить? Сбить нет. Да еду на базу. пробил нет Сука. Расклад. не спеши не трогай его не трогайте его Бил, сбил все расходка добра воин заходи сюда вот там чик чик вижу вижу Шотну, шотну. Выражающий контужен, скорость перезарядки снижена. До Каена выйдите. До Каена его уже убили. Это второй АИК. Не спешите, не спешите! Сейчас я его убью. Сука, пробил меня все. Ой, блин, Ром! Каен шотный, Шульц. Вон едет. Сверху, сверху, сейчас я вольну Вперед проедь, Шульц Вперед проедь, вперед проедь Вот, на со третьего забираю Дальше не едь, куда-то далеко блядь. В жопе, 44-ка, ребят, развернитесь 40... 44-ку сначала блядь. Быстрее 44 -ку. Шульц, блядь, 44 -ку. Куда ты целого хуячишь, 1700 44 -ку. Всё, встречайте, Отлично. встречайте. Вдвоем только. Шульц, только ты последний. Шульц, живи, Шульц, прячься за трупом. Вот с двух сторон его и читай. За трупом, чтобы ты не забрал. Не выходи, он на тебя смотрит. Не выходи, он тебя смотрит. Всё. Осторожно, блять! Да блять! Ром нас Не торопись, Ром, не торопись. Посадь, не торопись. А теперь двигайся здесь. и Еще по остывающему Ром засади. Mm-hmm. <laughs> <laughs>